Привет! В этом видео хочу поделиться одной своей проблемой, которая связана с информационным перегрузом. Дело в том, что в интернете очень много самой разной информации. Понятно, что там есть такой информационный мусор, это с одной стороны, но с другой стороны там точно также очень много полезного контента. Ну В частности, видеоконтент, я сегодня буду говорить в большей степени о нем. Так вот, проблема заключается в том, что информация сама по себе перестала быть целью. Ценностью. Гораздо более ценным является умение находить и фильтровать информацию, то есть находить тот контент, который действительно является полезным и на который действительно стоит тратить свое время. И вот это действительно проблема. В этом видео я поделюсь своими идеями, какими-то наработками. Возможно, кому-то это будет полезно. Ну, возможно, вы поделитесь своим каким-то опытом. Итак, поехали! Как я уже говорила, здесь мы будем обсуждать видео-контент. Сюда же можно отнести также аудио-формат подачи информации. Почему? Потому что если говорить вот об информации в текстовом виде, ну, например, те же статьи, то здесь все немножко проще. Можно пробежаться быстренько словами по тексту, посмотреть какие-то подзаголовки уже на основе этого, определить качество того или иного материала и принять для себя решение, стоит ли углубляться. Если брать вот в целом видео контент и вот аудиоконтент сюда можно отнести, его существует очень много видов. Но чтобы нам было проще с этим разобраться, я предлагаю разделить его условно на две группы. Первое это контент, который доступен, скажем так, постоянно. То есть это ролики на YouTube, допустим, видео в Instagram. То есть можно смотреть в любое время. Это первый формат. Второй формат – это когда контент доступен всего лишь э, в конкретное время, э, либо он будет доступен какой-то промежуток времени. Ну, это, допустим, вебинары, мастер-классы, которые проводятся в конкретное время. Сюда же можно отнести прямые эфиры. Или, допустим, запись вебинара выкладывается, там, допустим, на 24 часа, и ее можно в этот промежуток посмотреть. Ну, понятно, это можно скачать, сохранить, то есть с этим все понятно. В эту же категорию попадает вот новый тренд, который сейчас начал активно развиваться, это Clubhouse. Кстати, интересно посмотреть, что будет с этой социальной сетью, которая основана на голосовом общении, вот как будет развиваться этот тренд. Давайте сначала разберемся со второй группой, это когда контент доступен в конкретное время. Если честно, сегодня очень много анонсов, очень интересных мастер-классов, вебинаров, может быть анонсов прямых эфиров, которые я не смотрю по одной простой причине. У меня на это просто нет времени. Вот именно конкретно в этот момент я занята. И вообще у меня к этому типу контента очень много вопросов. Объясню каких. Смотрите, на что на самом деле мы можем тратить время. Первое, это вот такая вот группа, то, что забирает наше время, это устранение технических неполадок и проверка связи. То есть, когда начинается поставьте ваши плюсики, как меня слышно, как меня видно, могут устраняться какие-то действительно технические неполадки, это все забирает время. Второй момент, это когда проводится опрос, то есть начинают спрашивать с какого вы бизнеса, с какого вы города зачем вы сюда пришли так пытаются разогреть аудиторию, как правило, и это все понятно, но, если честно, для меня вот эта вот часть, она, как правило, скучная, и ценностей здесь никакой нет. А, третий момент, а, на что может тратиться время, это знакомство, когда ведущий начинает рассказывать о, о себе. Если я уже этого ведущего знаю, знаю этого спикера, то мне, как бы, опять же, ценности в этой информации никакой нет. И вообще можно перед тем, как идти на вебинар-мастер-класс, почитать, кто его будет вести. Если это хороший спикер, то здесь действительно может быть ценная информация, которую вот он дает. Но на самом деле, тут для этого пример эфир, прямой эфир не нужен, чтобы нанести эту информацию. Ее можно посмотреть в записи. Тут вроде бы ценность в том, что мы все находимся вот в таком прямом эфире, и мы можем задавать вопросы, то есть вроде бы как можем общаться со спикером. Но за этой ценностью стоит несколько подвохов. Первый подвох заключается в том, что если это кто-то очень популярный, то здесь, как правило, участников много и вопросов будет много. И на ваш персональный вопрос не факт, что ответит. Это первый момент. Второй подвох заключается в том, что аудитория таких вот мастер-классов, вебинаров, она подбирается, как правило, случайно. И очень часто бывают, что участники задают дурацкие или идиотские вопросы. И вот в этой части вопрос-ответ нет ничего интересного. То есть получается, что ты слушаешь что-то и вот должен слушать на всякий случай, вот, может быть, что-то будет интересно. И вот поэтому у меня к этому типу контента очень много вопросов. И Чаще всего мне вот такие вот прямые эфиры, вот такое общение, оно не заходит. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, а как у вас с этим? Что комфортно для меня и что реально я смотрю? Вот такие вот видео формата прямой эфир я очень люблю смотреть в записи. Мне очень нравится, когда запись почистили от вот этих технических моментов и неполадок, если они там были. Если это видео больше 15 минут, там обязательно должен быть тайм-код, особенно если не было конкретной темы, это был формат ответы на вопросы. Это очень экономит время, то есть можно сразу посмотреть структуру видео и перейти к той части, которая тебя интересует. И по факту что получается? Получается, что мы все равно смотрим обычный ролик на YouTube. Ну и теперь давайте разберемся с первой категорией, это когда контент доступен постоянно. Но ну, в частности, мы здесь будем говорить о роликах на YouTube. Здесь самое главное уметь фильтровать информацию и быстро определять, на что стоит тратить свое время, а какое видео все-таки бесполезно и тратить время свое не стоит. Я дальше поделюсь своими какими-то наработками, идеями, которые я для себя придумала. Первое, это идеальный вариант, когда вам ролик или видео порекомендовали. Вот кто-то, кому вы доверяете, он посмотрел, сказал, все, здесь классно, смотреть можно. Вот это самый идеальный вариант. Дальше, я обращаю внимание на количество лайков и дизлайков. Это не очень жесткий фильтр, но тем не менее, я на это внимание обращаю. Еще могу просмотреть комментарии, там тоже может быть какая-то информация, помогает оценить качество контента. Количество подписчиков. Для меня это не очень информативный показатель. Более того, к каналам, где очень много подписчиков, я отношусь осторожно. Потому что это, как правило, уже такие коммерческие каналы. Там все уже очень профессионально. Там обычно уже вот правильно выставлен цвет. Там уже такие профессионально отснятые видео. Может быть, туда уже закладывают какую-то скрытую рекламу, которую все равно вот в роликах очень явно видно. И здесь для меня видео уже такое вот искусственное, оно перестает быть живым, вот то, что я люблю обычно в формате блогинга. Еще это самый важный для меня критерий, возможно он очень жесткий, и несправедливый, но тем не менее, это правило первых двух минут. Что я имею в виду? Если я не знаю спикера, он для меня новый, я начинаю смотреть ролик, то есть я все-таки определила, начала ему доверяю в какой-то степени, начинаю смотреть ролик. Так вот, если он начинает заикаться, говорить что-то непонятное, невинятное, лить воду, я этому спикеру говорю «до свидания». Возможно, это жестко, возможно, несправедливо, но тем не менее, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Вот это правило для меня работает. Дальше. Еще один такой вот момент, что я никогда не начинаю смотреть ролик, который длиннее 30 минут, если это, опять же, для меня кто-то новый, то есть спикер, которого я не знаю. Даже если в заголовке очень актуальная тема. Почему? Потому что придется переслушать кучу информации, пока вы дойдете до сути. Исключение может составлять только тайм-код, когда ты можешь перейти сразу к той части, которая тебя интересует. В противном случае я такое видео смотреть не буду. Внешние признаки, атрибуты не могут быть четкими фильтрами на предмет качества контента. Чтобы понять, насколько то или иное видео качественное с точки зрения полезности информации, это видео нужно начинать просто смотреть. Про правила первых двух минут я рассказала. Кроме того, можно еще использовать функцию ускоренного воспроизведения. Это очень простая функция, но про нее многие забывают. Она существенно помогает сэкономить время, особенно если контент хороший, информация полезная, а сам спикер или ведущий не очень хороший оратор. Он может быть говорит медленно, неуверенно. На ускоренном просмотре можно быстро отфильтровать неинтересные фрагменты видео и уже то, что заинтересовало, слушать в нормальной скорости воспроизведения. Если резюмировать, любой контент имеет право на существование. Но мне кажется, что завоевать аудиторию можно контентом, который является концентратом. То есть, когда информация дается четко, по сути, без воды. То есть, это концентрат. И чаще всего это проще сделать в формате коротких роликов. Вот это вот тот формат, который идеален для того, чтобы завоевать аудиторию. Но когда уже есть высокий кредит доверия, тогда можно эту аудиторию перетягивать на что-то более фундаментальное. То есть здесь могут быть и длинные видео, и даже вот такой вот формат общения, болтовни в прямом эфире поделитесь в комментариях а как вы с этим разбираетесь как вы фильтруете информацию возможно у вас есть какие-то свои рекомендации на этот счет поделитесь этим в комментариях подписывайтесь на канал просто про маркетинг ставьте лайк если вам понравилось видео ну и до встречи в новых видео пока